Решили сделать сегодня манты. Вот идет заготовка лука. Режем лук длинно-тоненько. Вот лук, вот уже готовый лук. Сейчас туда будем добавлять фарш. Ну, примерно вот так получается. Мясо телятина, Молодая, жирное. Исключительный запах. Сейчас это еще чесночка. Перчика через мельницу. Все это замешается и будет готов фарш. Он постоять немножко. Сыграет, промаринуется. Тесто уже замешано. И дальнейший процесс сейчас покажем. Вот получился фарш. Замешанный. Если бы передавался запах через телефон, это было бы очень, запах очень ароматный. Так катается тесто на мантики. А вот уже готовые кусочки. Скоро они будут забиты мясом. Вот они полуфабрикатики. Сейчас будет форма. Он готовая к варке продукции. Ее сейчас на мантоварку и 40 минут и готово. Вот процесс готовки почти готовый. И вот а готовый продукт. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты.